Цихлит попугая кровавый, гибрид цихлиды. Он был создан на Тайване в 1986 году и производился путем скрещивания цихлит медасы, цихлидом рыжих или красных дьяволов. Когда речь идет о создании цихлит попугая кровавых, они имеют несколько анатомических деформаций, таких как рот, который является лишь небольшим вертикальным отверстием и вызывает у некоторых затруднения при кормлении. Цихлиды попугаев кровавых обычно ярко-оранжевые, но их цвет может варьироваться, включая красный и желтый. Самки кровавых попугаев обычно плодовиты. Да как самцы правила бесплодны, но были и случаи успешного размножения. Зеброид – это собирательное название для любых гибридов зебры, и они появляются, когда самцы-зебры скрещиваются с самкой животного из семейства лошадиных. Эти гибриды никогда не встречаются в живой природе, и многие зеброиды могут рождаться с карликовой формой, и почти всегда бесплодны. Есть много разных животных, которые попадают под группу зеброид, в том числе зебра и лошадь, зебра и осел, зебра и пони, эти замечательные животные обычно имеют строение самки животного и полосы самца-зебры, хотя полосы никогда не прикрывают всю их часть тела и обычно ограничиваются ступнями, ногами или могут быть найдены в пятнах на теле животных. Дзо или як – это обычный гибрид полученный от скрещивания яка с домашней коровой. Получившееся животное намного больше, чем корова или як и считается, что оно гораздо более продуктивное для производства молока и мяса. Эти животные изначально разводились в Тибете и Монголии как рабочие животные так как они намного сильнее, чем любой из их родительских собратьев. Кама была создана в лаборатории в Дубае и происходит от разведения самца-верблюда с ламой. Это животное было создано с целью сделать что-то наподобие с размером и силой верблюда, но более легким темпераментом и более густой шерстью, как у ламы. Интересно, что кама – один из немногих гибридов, которые всегда плодотворны. Это происходит из-за верблюда и ламы, имеющих одинаковое количество хромосом. Поскольку лама в 6 раз меньше и легче верблюда, единственный способ получить каму – это искусственное осеменение. И было всего около 6 успешных родов камы. Полярный медведь-гризли или медведь-гролар был замечен как в неволе, так и в дикой природе. И об этих животных уже сообщалось в 1964 году. Белые медведи и медведи-гризли обычно дистанцируются друг от друга. Гризли любят лесные районы и всегда размножаются на суше, тогда как белые медведи любят воду и лед и даже рожают иногда на льду. Этот факт заставил ученых выдвинуть теорию о том, что белых медведей вытесняют на юг, когда полярные шапки тают и заставляют их идти на общую территорию медведей-гризли. Гризли, полярный медведь, плодородный гибрид и даже был случай, когда второе поколение было застрелено на острове Виктория. После проведения анализов ДНК-теста было установлено, что мать медведя была полярным медведем, а отец медведем-гризли. Скайвольф – это по сути гибрид койота и волка, который регулярно встречается в живой природе. Настолько регулярно, что у всех известных красных волков были обнаружены гены койотов в их линии. Неясно, произошло ли это в результате человеческого развития, ограничивающего их естественную среду обитания, или же красный волк всегда был гибридом. Саванна – довольно современное творение домашних кошек, которое было принято Международной Ассоциацией Кошек в 2001 году в качестве новой породы. Эта кошка является гибридом домашней кошки и дикого африканского сервала. Саванны намного более социальные, чем большинство домашних пород кошек. Их часто сравнивают с собаками из-за их преданности. Саванна – это большая кошка с очень стройным телом. Они самые высокие прыгуны и самые высокие в мире кошек. Саванны могут быть почти всех цветов, в зависимости от того, какую домашнюю кошку разводят с сервалом. Они всегда будут иметь пятнистый или мравный вид. В зависимости от того, к какому поколению относится гибрид, саванна будет определять, насколько дикой и крупной будет кошка. Они часто очень похожи на миниатюрную версию гепарда. Касатка-дельфин удивительный гибрид, который происходит от афалины, которая успешно забеременела от самца малой черной касатки. Как следует из названия черной касатки, это не касатка, а очень крупная порода дельфинов. Известно, что эти замечательные животные встречаются в дикой природе, но до сих пор в плену есть только два живых примера касатка-дельфинов. Как и мало, была первым дельфином в парке морской жизни на острове Ахау, и она оказалась плодовитой, когда родила в молодом возрасте. К сожалению, первый и второй ребенок, касатка дельфина, которого она родила, долго не выживал. Но, к счастью, третий ребенок выжил, ее зовут Каваликая, и она стала такой же большой, как взрослый фалиновый дельфин, в течение двух месяцев после своего рождения. Пчелы-убийцы. Впервые они появились в 1957 году, когда пчеловод случайно выпустил 26 танзанийских пчел-маток, между остальными пчелинами ульями на ферме юго-восточной Бразилии. Ульи принадлежали биологу Уроику Керру, который намеревался скрестить европейских пчел с южноафриканскими пчелами. Чтобы создать сорт пчел, который бы производил больше меда и который лучше адаптировался бы в тропических условиях, чем европейские пчелы. С момента их выпуска пчелы-убийцы множились и мигрировали. Сейчас их можно найти по всей Южной Америке и по большей части в Северной Америке. Африканизированные медоносные пчелы очень агрессивные, отсюда и название пчела убийца. И как известно, они перемещаются на огромное расстояние в массовых роях. Когда им угрожают, в любом случае они будут атаковать, и их атаки будут в большом количестве. Они будут безжалостно подавлять любую угрозу смерти, как это происходит с двумя людьми в год в США. Лигер представляет собой гибрид между любым самцом и тигром-самкой, поэтому оба его родителя принадлежат к роду пантера, но являются разными видами. Лигеры являются самыми крупными из всех крупных кошек, их размер достигает почти льва и тигра. Они несут в себе характеристики обоих родителей, например, их любовь к плаванию от тигров и их очень социальное поведение от львов. В настоящее время лигеров можно найти только в неволе, поскольку их территории не пересекаются, но в истории были случаи, найденных и в дикой природе. Долгое время считалось, что лигеры бесплодны, но эта теория была опровергнута в 1953 году, когда 15-летний лигер был успешно спасен с детенышем, он выжил, несмотря на плохое здоровье. На острове Уотсона в центре Майами в тематическом парке развлечений Джангл Айленд вы можете увидеть Геркулес. Леса. Геркулес огромный лигер весом более 410 килограмм, он в два раза крупнее обычного льва и в 20 раз сильнее среднего человека. Геркулес является мировым рикоцвеном Гиннеса как самый крупный представитель кошачьих живущих на земле, он очень большой и должен прожить долгую и счастливую жизнь.